Что делать и чего не делать в 50+. Этот прекрасный возраст с уже состоявшимися возрастными изменениями и, увы, самым большим количеством косметологических ошибок. Ошибка первая. Вера в домашние средства омоложения. Творожок, яйца, овсяная крупа. Все это хорошо, но только в каше или в запеканке. Туда же относятся волшебные средства маски мгновенной красоты. К сожалению, они ничего не подтянут. Максимум, чего вы можете добиться, это увлажнение. Ошибка номер два. Боязнь косметологических профессиональных процедур. Количество мифов про инъекции красоты и аппаратные методики таково, что очень многие просто боятся прийти к косметологу и спросить о том, можно ли или нужно делать те или иные процедуры. Так вот, консультация вас ни к чему не обязывает. Придите к опытному дерматологу-косметологу, и он вам назначит нужный для вас курс процедур. А выполнять его или нет, вы решайте сами. Ошибка номер три – использование средств не по возрасту. Крем взятый у дочери, сыворотка 30+. Конечно не навредят вашей коже но к сожалению и не особо помогут поэтому для женщин 50 плюс конечно же обязательные специальные средства с эффективными витамином С, ретинолом и любыми другими питательными увлажняющими веществами ошибка номер четыре отношение к пластической хирургии и здесь есть два основных заблуждения это полное отрицание пластической хирургии или чрезмерная на нее надежда да Аппаратная косметология может продлить молодость и красоту на достаточно длительное время, но в определенных зонах, особенно такая зона, как глаза, к сожалению, она бывает малоэффективной или высокотравматичной, поэтому опасаться в блефаропластики не нужно. В то же время фраза «я не буду ничего делать до 50 и потом пойду к пластическому хирургу» тоже может иметь некоторые последствия. Да, пластическая хирургия – это очень хорошо. Она может подтянуть э, опустившийся овал лица, но наполнить недостающие объемы, изменить качество кожи, она не в состоянии. Поэтому за этим нужно идти к косметологу. Ошибка номер 5. Пренебрежение приемом витаминов и биологически активных добавок. А ведь красота должна быть в первую очередь изнутри. С возрастом у нас уменьшается ферментативная активность и мы намного хуже получаем микроэлементы и витамины из пищи. Поэтому так важен прием нутриентов прежде всего для общего оздоровления, а оно уже отразится на вашем свежем виде. Но принимать витамины нужно только после консультации врача и полного чекапа основных функциональных показателей организма. Вы всегда можете проконсультироваться со мной в комментариях под этим видео.